Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Стройгарантанапа. Меня зовут Дмитрий, я являюсь инженером проектно-технического отдела. Мы занимаемся разработкой технической документации и воплощением этой документации уже в реальную жизнь. Довольно часто нам приходится общаться с клиентами вживую, дистанционно общаться через различные сервисы, через WhatsApp, а также на нашем канале в YouTube вы очень много оставляете к нам вопросов по поводу тех или иных материалов, используемых при строительстве, по поводу каких-то решений. И благодаря этому у нас возникла задумка поговорить с вами об этом и рассказать вам об определенных тонкостях и решениях, которые мы используем при строительстве ваших домов. Сегодня мы поговорим о внутренней отделке наших домов. Выбор достаточно большой. И, возможно вам интересно было бы понять по каким принципам или по каким критериям мы выбираем те или иные отделочные материалы и в этом нам поможет наш специалист по работе с клиентами татьяна татьяна привет добрый день дмитрий смотри нам сегодня с тобой нужно поговорить о том, каким образом клиенты могут выбрать отделку. Как я понимаю, сюжет наш может развиваться двумя способами. Да. Первый вариант – это если дом находится в свободной продаже. Тогда клиент, приобретая дом, может уже, уже, уже готова, купить да. готовую отделку. Да, в отделка. таких случаях как выбираю, происходит выбор отделки и какие, возможно, способы вы применяете для этого? Смотрите, принципы Типовые отделки мы выбираем по гармоничности, то есть как будет сочетаться обои, плитка, ламинат, то есть чтобы клиент уже мог заехать и у него была уже современная отделка, которая ничего не надо будет менять. И в принципе самые актуальные цвета, самое актуальное и новое мы делаем именно в такие дома, которые идут без клиентов, потому что потом, видя нашу отделку, которая уже готова, клиенты начинают и другие также хотеть. То есть, условно говоря, мы подобрали какой-то определенный объем ну, перечи материалов, которые друг, друг с другом сочетаются, которые есть всегда в наличии, с которыми да. нет проблем с поставками, и мы их стараемся использовать да, в наших наши дома. дома, которые идут на продажу а, готового. Если второй вариант, то есть я покупатель, я пришел, дом еще находится на этапе строительства. Допустим, там, сейчас мы заливаем фундамент. Да, конечно. То есть в этом варианте клиент выбирает сам, то есть он примерно должен видеть свою картину, как он хочет, либо посмотреть наши готовые дома поехать, примерно посмотреть, что, как вообще сочетается, и далее мы работаем с клиентом, показываем наши материалы. Ну, то есть я, условно, есть я условно хочу построить себе дом 130 квадратных метров, я заезжаю на «Жемчужину», я вижу уже построенный дом 130 квадратных метров, я стучусь в дверь, говорю, ну, здравствуйте, Василий Михайлович. Ну, кстати, у нас все клиенты очень добрые. Да, да, да, могу зайти, посмотреть и примерно оценить, спросить, как это находится. У нас просто есть готовые дома, которые свободной продажи, и их можно посмотреть не тревожить. А, и примерить к своему дому. Примерно хотя бы, хоть примерно как-то позднять, какое сочетание будет более... То есть, вот, например, клиенты приезжают, в принципе, вообще не представляя, что они хотят изначально Потому что, в принципе, стены пустые и здесь надо прямо хорошо поработать в фантазии Тогда еще один вопрос Если я клиент и я вот выбираю отделку какой как диапазон или что меня ограничит в выборе То есть я, находясь в этой комнате, должен выбрать только то, что находится в этой комнате Или я могу где-нибудь там с Сан-Франциско выбрать модный, модный бутик по обоям И вы мне эти обои привезете, и мы это сделаем Да, Дмитрий, смотрите, вы можете выбрать, как и у нас, то, что у нас представлено в шоуруме также выбрать и в других магазинах. Ну, конечно, не так далеко, как вы хотите, но возможно. Диапазон здесь, конечно, ограниченный. То есть у нас есть лимиты, которые идут на отделку, да, и по этим лимитам вы должны примерно понимать, что вы сможете выбрать. Если вы, например, хотите что-то прям, прям шикарное, дорогое, то без проблем. То есть вы просто будете доплачивать сумму, а, то есть получается, допустим, у меня есть средняя стоимость у данного вида да. обоев, вы мне ее озвучиваете, если конечно. мне, я видя все это разнообразие, меня что-то не устраивает, я иду в какой-то магазин, да. выбираю примерно в этом же диапазоне цен, и также мы это спокойно. Да, делаем. также мы с вами это все обсуждаем, угу. вы говорите мне артикул, говорите магазин, конечно, это уже все-таки Краснодарский край, мы все-таки здесь живем, и доставки отсюда производятся и в принципе без проблем то есть как нравится нашим клиентам мы идем mm -hmm. навстречу всему Как я понял, не все клиенты хотят использовать один вид плитки или керамогранита во всех отделочных решениях. То есть у нас мы можем предоставить что-то большее для клиентов. Да, смотрите, у нас есть плитка на любой вкус и на любые предпочтения. Есть цветами, есть геометрические, есть современные под дерево, под бетон. Вы можете выбрать из нашей коллекции. Также, опять-таки, вы можете выбрать, например, в других магазинах. Как я говорила ранее с обоими, то есть, но скажу максимально, чаще выбирать нашу, потому что она а вот реально я вот, качественная. И... Я так понимаю, что эти стенды постоянно обновляются, да? Я вот вижу, что время от да. времени меняется. Да, меняется Аэ... аж всегда появляется угу. что-то новое, мы обязательно а, берем к себе. Угу. Опять-таки, мы выбираем только хорошее качество, чтобы плитка удовлетворяла да. всем, всем да. нашим требованиям. Да. То есть, получается, это у нас на настенная плитка, также здесь у нас представлена, как я понимаю, плитка использована для... Монтажа на пол. Кстати, чаще всего плитка, там, где идет плитка, обычно у нас идет теплый пол, что немаловажно. Так, что у нас по потолкам? Потолки у нас идут натяжные. Если я, допустим, ну, как клиент, не хочу видеть у себя натяжные потолки, что мы можем еще предложить клиенту? Очень редко, конечно, такое бывает, потому что, в принципе, натяжные потолки это современная сейчас технология. Но также мы можем предложить поклейку обоев по основанию гипсокартона да гипсокартона либо шпаклевки и клеем оборот, да, да если у нас это да. Я понял то есть варианты тоже есть кому как удобно но чаще конечно сейчас наоборот клиенты ходят натяжные но с какими-нибудь а в качестве так, декора мы можем ставить, да, да. да. ставить какие-то ставки угу. на потолке то есть это угу. сейчас тоже очень часто идут Татьяна ну, спасибо большое тебе за то что ты нам рассказала показала все все это многообразие отделки и Конечно, очень хорошо, что нас в принципе ничего не ограничивает. Я так понимаю, что самое главное это предусмотрительно заранее это все выбрать, и тогда проблем не будет никаких. Рада была помочь. Всегда на связи с нашими клиентами. Всего хорошего. До новых встреч. Да, друзья, подписывайтесь на, нас, на наш канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии, что бы вы хотели, чтобы мы осветили в следующей рубрике. И до свидания.